Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака РАК на ноябрь 2020 года. Этот гороскоп поможет вам ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. Начнем мы с планеты Марс. Ведь именно Марс отвечает за нашу энергию, активность, за то, насколько интенсивно мы тратим эту энергию и в каком именно направлении. Марс до 14 числа продолжает быть ретроградным в вашем 10 секторе. Это период такой незаметной, но очень важной работы на самом деле. 10 сектор отвечает за наши цели большие желания, то, к чему мы стремимся, это как маяк, который всегда виден вдалеке. И по сути, Марс может давать такой эффект он все-таки вовне находится, когда мы хотим получить все и сразу. И особенно сильно это может проигрываться именно у вашего знака. Но все-таки за счет того, что Марс ретроградный, до 14 числа стоит поубавить свои темпы, свои аппетиты. И сосредотачивать свое внимание только на самом главном. А вот уже после 14 числа ситуация начнет заметно оживляться. И э, вторая половина месяца подходит для начинаний, для запуска новых проектов, для того, чтобы менять работу и для того, чтобы внедрять в жизнь что-то очень важное, к чему вы долго шли. Но обязательно используйте период ретроградного Марса как время для эффективной подготовки и работы над собой. С 1 по 6 число Меркурий будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш сектор коммуникации и взаимодействия с людьми. В целом Сатурн в вашей карте отвечает за контакты с другими людьми. И Меркурий в конфликте с этой планетой говорит о том, что в начале месяца может быть крайне сложно договариваться с кем-то, находить общий язык и лучше не планировать на это время оформление важных бумаг, документов, иначе это все будет иметь довольно-таки затяжной характер, с оттенком проблемности, когда вот нужно тратить на это больше сил, чем вы рассчитывали. В то же время, если вы полагаетесь только на себя и если вы все очень хорошо планируете, если вы берете ответственность на себя за то, что происходит, то время может оказаться довольно-таки продуктивным. 3 числа Меркурий разворачивается в вашем четвертом секторе, который отвечает за недвижимость. Поэтому вблизи этого разворота фокус вашего внимания будет максимально сосредоточен на теме недвижимости ваших родителей, вашей семьи. Это тема безопасности и вашего личного комфорта. Это то, что очень близко раку, поэтому э, на самом деле начало месяца это период, который начнет вас потихоньку расшевеливать и который себе будет э, вас дисциплинировать и подталкивать к действию. Меркурий будет находиться в вашем четвертом секторе по десятое число, и вот этот промежуток времени с 3 по десятое число может помочь вам Сделать какой-то небольшой, но очень существенный прорыв в вопросах, которые имеют отношение к недвижимости и вашему месту жительства. Это может быть решение бумажных вопросов или какие-то важные покупки. После 10 числа Меркурий переходит в ваш пятый сектор, и для вас будет очень важно в быту ощущать вдохновение. Возможно, будет оттенок присутствовать творчество, когда вам нужно будет свой вкус применять для того, чтобы решать какие-то даже обыденные вопросы. Это может быть период, когда вы будете много общаться с теми людьми, кто вам дорог, вместе с ними будете отправляться в поездку. Или это может быть время, когда вы будете планировать свой отпуск и отдых. 9 числа Венера будет в оппозиции к Марсу. Венера и Марс — это образ любовника в астрологии, это мужское и женское. И когда эти планеты находятся в конфликте, то нам с вами сложно находить общий язык с противоположным полом. Поэтому на данном аспекте это может особенно сильно ощущаться. В то же время могут также выходить на первый план вопросы отдыха и активной работы. Эти темы тоже могут вступать в конфликт. Поэтому обязательно хорошо планируйте свое время для того, чтобы не ощущать сильный ущерб в какой-то из сфер вашей жизни. 10 числа Солнце будет делать тринг Нептуну. Это день и день накануне подходят для э, такой вальяжной жизни, чтобы расслабиться. И в то же время э, э, это аспект вдохновения. То есть вам может быть сложно выполнять ту работу, которая не приносит вам удовольствия, а также ту работу, конечный результат которой вы не представляете. Поэтому обязательно вдохновляйтесь целью, которой вы идете. Это будет придавать вам сил и желание действовать. 12 числа Юпитер будет в соединении с Плутоном. Это знаковое соединение 2020 года. Всего Юпитер и Плутон соединялись трижды. И это как раз и есть тот третий и последний раз. До этого Юпитер и Плутон соединялись в начале апреля и в конце июня. Так что определенные события могут в вашей жизни разворачиваться прямо по этим соединениям. Но в целом Юпитер и Плутон, соединяясь, дают возможность избавиться от какой-то темы, которая вас угнетала, которая заставляла вас испытывать стресс, переживания. По данному соединению вы наконец-то сможете эту тему отпустить. И это будет создавать эффект новой жизни, в которой нет места тем переживаниям, и тем эмоциям, которые вы испытывали ранее. Юпитер и Плутон соединятся в вашем седьмом секторе. Речь может идти о каком-то судебном противостоянии или о каких-то эмоциях, которые вы переживали вместе с вашим супругом или супругой. Это может быть ситуация, связанная с вашим разводом или с конфликтом с работодателем. В любом случае, какой бы ни была эта история, она будет иметь явный эффект завершения на данном соединении. 15 числа будет новолуние в Скорпионе, в вашем пятом секторе. Данное новолуние очень эмоциональное. Во-первых, оно происходит в водном знаке в Скорпионе. Это очень глубокий знак на самом деле и очень эмоциональный. К тому же данное новолуние происходит в вашем пятом секторе, который отвечает за все то, что очень близко. То, что прямо возле нашего сердца лежит. И так как это новолуние, то это может быть какое-то очень эмоциональное начало чего-то в вашей жизни. То, что вызывает целый ряд ощущений внутри вас. Это может быть связано также с финансовым достижением, которое будет давать вам возможность испытывать очень яркие эмоции. К тому же Новолуние в пятом доме э, очень ярко сконцентрирует ваше внимание на том, что пора бы отдохнуть. Но отдых вряд ли произойдет именно в день Новолуния. Это хорошее время, чтобы начинать думать в этом направлении, искать подходящие варианты, готовиться э, к отдыху, который уже запланирован. С 14 по 19 число Солнце будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это замечательное время для взаимодействия с людьми, для работы в команде, в паре с кем-то, для работы с клиентами, для того, чтобы продвигать себя в каком-то деле, например, с помощью рекламы или пиара. Но в целом нужно учитывать, что Венера – Будет иметь напряженные аспекты к этим же планетам. Поэтому работа в этот период будет иметь такой оттенок, что вы жертвуете своим отдыхом, развлечениями ради того, чтобы преуспеть, чтобы выполнить тот план, который вы сами себе ранее составили. 17 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану на Си 5-11 дом. Это неблагоприятное время для путешествий с целью развеяться, отдохнуть, день может оказаться очень стрессовым с точки зрения большого потока информации, когда вас постоянно дергают, что-то спрашивают, что-то всем нужно от вас. И я бы не советовала также планировать важные встречи на этот день и подписание серьезных бумаг. Также данный аспект может проиграться в учебе вашего ребенка. Старайтесь войти в положение, понять и помочь вашему чаду. 21 числа Солнце переходит в знак Стрелец на месяц, и оно будет находиться в вашем шестом секторе, который отвечает за работу и здоровье. Солнце высвечивает тот сектор, в который попадает, поэтому месяц поможет вам определить главные тенденции в вашей работе, в ваших обязанностях, вы сможете очень легко спланировать, какие нюансы вам нужно будет делать на протяжении некоторого периода. Это очень хорошее время, чтобы разобраться с рабочими вопросами, с вопросами, которые касаются вашего здоровья, вашего самочувствия. Это время, когда вы можете принести максимальную пользу своему организму, как раз-таки благодаря тому, что вы начинаете хорошо понимать, что вам нужно для того, чтобы... Чувствовать себя отлично. 21 числа Венера переходит в знак Скорпион по 15 декабря и она будет находиться в вашем пятом секторе. Венера в Скорпионе имеет сильное отношение к эмоциям и также к финансовым тратам, поэтому вы будете открыты к финансовым тратам на удовольствие и развлечения в этот период. И это прохождение Венеры может дать вам желание испытать какие-то очень яркие чувства, эмоции. Это может быть даже начало какого-то нового интересного знакомства или приятного времяпровождения с любимым человеком. В то же время помним, что Венера в Скорпионе любит впадать в крайности, поэтому не стоит фокусироваться на негативе, старайтесь все-таки искать положительные стороны во всех ситуациях, которые происходят в вашей жизни. 24 числа Меркурий будет в аспекте к Нептуну, и этот день может создать путаницу в общении, в контактах. Это период, когда люди могут неправильно воспринимать слова друг друга. Поэтому день больше подходит для творческой работы, для отдыха и для того, чтобы побыть наедине с собой, разобраться со своими мыслями, Выспаться, отдохнуть. С 27 по 30 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну, Плутону. Это период прорыва в какой-то вашей личной деятельности, но только в том случае, если то, что вы делаете, действительно вам нравится, вы этим горите, вы этого очень сильно хотите. В таком случае действительно вот эти три дня помогут вам просто горы свернуть. 27 -го числа Венера будет в оппозиции к Урану. Это день нестабильный в эмоциональном плане. Также не стоит принимать важные финансовые решения по данному аспекту. Особенно инвестировать куда-то деньги или совершать покупки по настроению. 29 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем девятом доме. Это может заставить вас мечтать о теплых странах, о поездке за границу. Это может дать вам встречу с человеком, который вас вдохновит или который вас может направить, что-то важное вам подскажет. Но в целом данный разворот также будет обращать ваше внимание внутрь себя и это может отразиться как поиск ответов на какие-то важные для вас вопросы. В целом я сниму об этом отдельное видео. И вообще, чтобы не пропускать важные видео, которые вы, выходят между гороскопами, обязательно заходите в описании под этим видео, а также в первый закрепленный комментарий. 30 числа будет лунное затмение в вашем 12-м доме. Лунное затмение это кульминация, завершение какого-то процесса. 12-й дом связан с темой изоляции, какого-то подвешенного состояния, когда человек просто э, что ожидает, сам наедине с собой, только разбирается в себе без какой-то внешней активности. Э, и эти все моменты будут подходить к завершению. И обычно вот, э, лунное затмение в 12 секторе — это как освобождение от каких-то тем, которые ранее заставляли вас ощущать себя загнанный в угол или ощущать себя человеком, который не может делать то, что он хочет, не испытывает вот этого ощущения свободы. Поэтому в целом это Новолуние очень хорошее для вас, оно поможет открыть для себя новые горизонты и оно снимет те ограничения, которые ранее вы на себе ощущали. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Обязательно подписывайтесь на рассылку о нашей школе, о новостях нашей школы, если вам интересна астрология, интересно ее изучать. А также подписывайтесь на мой инстаграм, для того, чтобы каждый день читать интересные статьи и также быть в курсе новостей. Будем с вами на связи. Пока-пока!